Третью часть хоррора Так, вы поняли? Короче, Кор сейчас будет подсказка Сами посмотрите ролик Я на улице а -а -а -а. Я тебя жду Меня ударили <связывая> А, мы что, снова бомжи? Ну это уже э, другое У О, Жанников бре бр я думал бра А куда-то <связывая> Ой, ты. Так, я пока полагаюсь А я об этом не знала. Подожди меня, ты! Я держусь. база. Кстати, тут все с каждым уровнем все намного тяжелее и намного. Интереснее. Да. Секунд. А? Я прыгнул на стекло и оно разбилось. Видите, тут чекпоинты намного лучше стали реалистичнее. Аккуратно ну, тут эти доски обваливаются эти клинерс? Тут, а, те, там где Там где-то Видите, как тут все реалистичнее стало? Поломаю еще стекла. Ай! Я поеду. Че? Меня бьют! А, мной бегают солдаты! Какие солдаты? Я уже ты прошу... что меня не ждешь? Не, я эти тишипа давно. Я сейчас с полезной Даник меня не ждет. Хэштег Даник жди, пишите. Это тот же квест, но, блин, более у графика. Mm. А, нет, нет, нет, нет. нет, да, нет. да подожди меня, а ты? Меня Даник не ждет, это ненормально. Все. Да кто такой, солдатик? беги, беги он тебя, бьет, мечом. <смех> <смех> Че это сейчас было? <смех> это было что-то. А, он ну, все, он меня отстал. <плодитватория> как мы не идем за поте. Я курица! <смех> <смех> Ребят, помогите, я одной сам курицей. А, они ее схавали! Так, мы тарелка есть? есть вот, да, такелту. Вот. Ребята, смотрите, хотите фокус с курицей? Смотрите, сейчас будет фокус с курицей. Три, два, один. Ключ вообще в другом замке. Да, в таком вот этом. Да, это. Ребята, кстати, тут ключи тоже, тоже в том же месте находятся. Э, я приступила, я, я ухом тину, держу. Гарри Поттер. Нет, кто там подписчиков Гарри Поттера? Да, у Даника есть э, гитара и он умеет очень хорошо играть э, Гарри Поттера. У меня тоже скоро будет. И тоже скоро научится его играть. Да. Давай, Даник, идем. <марус> <марус> <марус> <марус> Не нажимай эту нитку, а! дебил. Не нажимай на эту нетку. Жди, бы. На эту. Да <свист> Спасибо. <свист> да, колханулся. Зачем ее опять дерну? Давай, я опять дргну? Давайте вас жду. Так, курица. Не надо. Уже подожжем Сейчас с тобой понятно курица дальше проходит <смех> О, блин, надо было курица остаться Я пойду курицу возьму Бери, Мне с руки Меня сундуки схавали Да, ты Видите, да, не в нормальный пацан Не будь курицей, не будь курицей, не будь курицей <смех> Не будь курицы, не будь курица. не будь курицы. Не Нет. А я жопой тебе махаю. А я с моей попкой тебе дарю пашу. А! Не сын в трус. За мной бегает солдат. За мной тоже, это разбойник. Эээ, а -а -а. что за мной бежишь? Он как мне бегает. Помогите! А как... А, а как нам пройти? Ааа... -а -а. а -а -а, за Зарычаг надо бы... Дернуть за пальчик. Аккуратно, аккуратно, аккуратно, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Солдатик, привет. Привет, второй солдатик. Блин, он по тебе тоже попал. Да. У да, я увернулся. Я тоже подпрыгнул и вернулся. Это как будто те же уровни. Но вообще нет. Надеюсь, дракончики тоже не будут. А, тут 22 уровня. Я солдат. Я солдат. Я солдат. Я солдат. Привет, разбойник. Теперь ты разбойник. Я солдат. Я солдат. Серега, сол... стой, стой, стой, стой, подожди, просто. Я солдата. От солдата. Я от солдата сбежала с Сельтуха. Я сделала карту то Сельтуку. О. Уй. Бля... Боли. У меня бьет ни чем похапни. Больно очень. Очень? Очень. Так же будет больно, если. Блин. Если будешь шипастый ремень. Если я упаду. Я упал. Меня, если будешь шипастый ремень, тебе также будет больно. Я солдат, и у меня мешки, мешки под, под глазами. глазами я а, сам? не не не не Я солдат, рожденный ребенок войны. Нет. Под... Я солдат недоношенный ребенок, ребенок войны. Я солдат не спал пять лет, и у меня мешки, мешки под глазами. О, э -э, ребята, мы поем. Я, я забыл. Не дьогой за ниточки. Хорошо. Да зачем я жив! Ага! Что? Что? Я жив, Даник, смотри, я жив! Ага, я жив, Даник! Вижу, вижу, вижу, насколько ты живой. Держи за пальчик, пожалуйста. спасибо. Помираю, потому что ты мне тоже надо. Сдохни, тварь, чтобы ты сдох. я не, сдох, кретин. Я покажу дальше. Я солдат, я не, не спал пять лет, у меня мешки под глазами. Что? Я сбежала, я не скотина! Я не скотина после банки никотина. а Я упал. <с声><с声> да? <с声> да. Mm, да, круто. Я сейчас залезу. Привет. А стой, не забывай, Марик. <круто>. Так, нужно, чтобы по одному проходили. Ну, да, сначала ты проходи. Ну, да, сначала ты проходи. Ах, тебя давай лучше я. Я, сначала. я, я, я первый. Поздно, поздно. Нет. Поздно, значит, я, мы оба будем. Нет. Я говорю оба. Нет. Значит, я один, я первый. Все, поздно. Да. На наступай, илиначе иначе будет супер рай. Все, я прошел. Ага. О, тут интересно. Это, это род цыгана! А, нет, это род короля Артура. Род цыгана. Ты знаешь, как выглядит род цыгана. Ну, вонючий, каменный. Он не цыган. Он шарлатан. Он не цыган, он шарлатан. Понятно. Путь, Ботик, Путь, я нажал на путь. Садись! Я... А, слава богу, что успел! А! Ай, боже! Ай, боже! Я, который вообще без никаких комастей. Спасибо, блин! <с Я с сидушкой! стань к мне! Маек, пожалуйста, пользуя! Даник! Тут очень тяжело сейчас. А -а -а! Тут очень много солдатов, которые будут впереди тебе под нос. Согласен! Ай! Ай! Ай! Нет! Даник, за мной! Да какой за тобой? Нет! Давай я тебя жду! Ам... Да блин! Даник не может пройти чек. И за тебя. Сейчас я сделаю фотографию на аватарку ролика, чтобы... Да было... за что? А, Такая уху. каменная. Не спал, если он не спал, спал, спал, спал. то у меня, мешки спал, под глазами, Зам, Я сам, сам не знал, просто... Я... Живи, живи, живи! Силе я живу! Я в болото упал. Это болото, если я голову хотя бы на дну слегка, то я сдохну. Логично! Я спрыгнул с кораблей, я хотел пересесть! Чисто, ребята, графика на отпаде. Никогда не смейтесь переселиться, Слава Богу! Слава Богу! Отлично, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Отлично, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, А. Ну ты баран! Я не баран потому что на меня салат напал из меня с мечом. На тебе! Погибни, погибни! Я, который запевал это все полой. Я не умер! Поставлю маньякулу. ты немножко понять. А, <связать> даже друга не подождет. Не жду вообще. Скотина после банки никотина. Скотина становился после банки не меня Скотиной ты становился, когда выпил банку никотина. Э -э. Походу ты паришь. Так, не понял. Эх. Схавал? Подожди, пожалуйста. Я трудно, на друга А тебе трудно? Ладно, я подожду. Я, кажется. А общем, я почему я подождал? Да. Потому что я погиб. И еще раз погибну специально. Потому что ты на Ой! Я испугался, но не упал Да блин, пошли бы. <рис> Я за одним милипусеньким в <рис> хп <кп. рис> Что сатина? Три, два Дожди, пожалуй. Один прыжок! Тебе было то, что сатина-то? Я тебя жду, давай Я специально тебя жду Так, залезаем сюда Потом сюда, потом сюда А где ты? Потом уже сюда, потом сюда Э, ты что так далеко? Сюда. Я тебя вообще ждал там, где рыцарь да стоит не... Теперь сюда, теперь сюда Потом сюда Я тебя как друга ждал Блин Так Ну а дальше? Mm. Ребята, он меня ждал Сюда Все, я тебя жду Эмм Чего? Как тупо? Я не упал, меня просто на, одну, на один кубик оттолкнули. Мне надо. Надо. <l fellowship> не испугался. Poetry. Проходим. Слыши, только надо. прыгнуть. <combustible into scars> Давай, идем. <sentences> успокойся. Ф, ладно, ладно, сорян, сорян. Э, ой! Ой! Э-ой! В этом уайе Давай! Стоп! А, это я не тебе, я вот этому потом сделал так А-а-а! А-а-а! сатина дернула ее! Да, ребята! Этот сатина дернул за пальчик меня! А где ты? Где Даник? Вот Даник! Скелеты! В другом конце! Хэштег Даник предал нас. Я уже прошел, но я не предал. Потом, если я подойду к тебе, меня скелеты убьют. Чего? Как это шарфу перепрыгну? Давай. С тобой не давай. какая. Черт, байбич. Бич-пакет Паркур... Паркур Подожди, подожди меня, пожалуйста Паркур на коне Ты лошадь не доделала Она не смеется, она кричит. Только ты лох. А -а -а -а! Ты упал! Да? Я думал, то, что ты ей пролежишь. Поэтому я побежал. Я уже прошел. Я хватит у него, конечно, глаза, конечно, с Чего? Может быть я наконец-то. Мы, по его мнению, должны пройти через это течение жестко? А! Изи. Mm. <плево> ты то жестко навелся? Да. Ну не не брать. Я не прыгнул. <плево> это пулю пылью поновился. Стой, подожди. Подожди. <плево> я я тебе буду дать. Какие твои крысы. А ты <плево> когда меня ждал, дальше? Ну вот теперь я тебе буду ждать на следующем чекпоинте. Кто? А эти камни распадают, эти камни падают. <свяк> ну вот я тебя жду на чекпоинте. Блин, а я тебя ждал. Как ты меня ждал? Я тебя тоже жду. Когда ты здесь дукал два <свяк> раза? Все, давай. А -а -а -а! Ты на чекпоинте нужна. Нет, я на чекпоинте. <свяк> вот <свяк> где <свяк> я. <свяк> Смотри. На чекпоинте. Не дочи. Жди меня. Угу. Давай жди меня. Домой да, угу. дожди ты меня. Я вот тут тебя жду. сейчас выйду. Вот, я его жду. Ребята, хэштег да не ной Какой ной если ты, бля сам делаешь мне плохо? Давай, я теперь жду. Ну и где ты? <космотра> это течение воды меня уносит А, да? А почему это течение воды уносит не меня, а тебя? Потому что я его не <космотра> <космотра> <космотра> э -э я об коня, я об дерево ударился конем и я погиб Да, так дерево убивают <космотра> Почему дерево убивают? Потому что он несется на большой скорости ну, я только немножко дотронулся имею в виду. Бессмысленно. Здорово, Лен. Ас 660. Да, блин! Что? Я упал, жди. А, ладно. Ребята, давайте как раз-таки фоточку сделаем. Где Все, сделали. Что тебе эта фоточка? На аватарку поставить. Ролик. Да блин! Ненавижу. Я лучше сам пройду этот парков. Типа без лошади. Mm -hmm. А хотя, мне кажется, это невозможно. Потому что я не наберу вот такую дикую скорость. Будет <coughs> прыжок. Чтобы суметь да. это пройти. Сейчас будет телепорт. Опа! А вот и даник. Бета. Ну? Стой! Все, не иди. Побежали! Камни ресится! А подожду. Рыбку камни на меня. Все, давай, беги. Нифига не падают. Хорош. Брыжок! Брыжок тут нужен, именно. Я застрял. Хорош. Все, иди дальше, я не сошла. Есть! Пасть. Ура! Слава Дунь нет Моя лошадь нажат пошла. Я салат не спал. Нет, ты на ханику идёшь. Разбойник. Я ударил разбойника. Он упал. Я могу убить разбойника? Стой, ну куда ты падай? Стой, падай, Даник. Упади. Стой. Я упала за тебя, блин. Я себе... Так, а что ты не идешь? Так нафиг ты это делаешь. Залезь. Падай снова. Ты где? Блин, этот пидик меня заболевал. Ааа! Фух! Нам пока залезаем. Этот педик заболевал. Всё, давай залезай. <связь> да почему? <связь> Лен, ас, шестьсот пятьдесят. А, да, ребята, кто хочет вступить к нам в клан, у нас э, пишите шестьсот пятьдесят в конце ник. У нас наш клан такой. Вот а ты не стоишь 650 карт. А? Вот а тебе не стоишь 650 карт. Ну, потому что я не знаю, как изменить. Я создам новый аккаунт. <свист> вот, прыгаем, прыгаешь ему на голову, он падает, смотри. Я его вырубил. Ч там дома от них убегали, мы делали свои когда проходит. Ну да, это так мы их ударяем. Блин. Это тот же дракон. И я, короче, после этого ролика пересоздам ах. Уйди, скей! Тварь, собака, псина! Ну! Успел! Я тоже успел! Я тоже успел! Я погиб, я сдох! Тварь, собака, псина, дура! Пока что у тебя А я успел. Да подожди, я сейчас тебе телепорт быстрее. Дебил. Привет, дорогой! Смотри, надо им, надо им на голову прыгать! Они меня убили. Смотри, я им на голову прыгаю и вырубаю! Подожди! Вот я вырубаю их! Прыгаем на, на голову! На тебе! На тебе! На тебе! Прыгай на голову им! Бессмысленно На тебе! Вырубил! Открывай! Лежи! типа дали пока ничего не дали это все зависит на тебе по башке спасибо блин как я его убил смотри даня как надо оба тебе убил прыгай ему на голову если что прыгай ему на голову на вырвал это что Ладно, ну, как это холодно? Ну да. Ой, ну, тут... а, -а, -а. А, -а, а, нет, тут низи. Не Красативо. Ребята, этот ролик мы, мы, мы, мы за эти три части мы впервые так сильно злимся. А? -а, -а. Даже на второй части э не было так сложно. борщ давай э? я на не нажал если я бы умер я бы не скажу на чуть потем не кажется вот смотри прыгаем он им на голову вот минус один минус два минус три короче тут надо их купить минус два Я уже семерок убил. Я умер! Десятых убил! Я сколько? Я одиннадцати. Блин. На, на! На. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Блин, оставался еще один. Ты, ты сколько не ходил? Опа. На, убил. Все, убил, убил. Я всех убил. <связывая> mm. Ага. Mm -hmm. ага. Ага. Ребята, следующий... Игр... Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Передаем пламенный пока. Точнее, пламенный пока.